Всем привет! Это разбор трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Сохо». Ранее я уже разбирал несколько планировок. И вот теперь настала очередь трехкомнатной квартиры, которая называется «Сохо Дзен». Поехали! Ну что такое, ну?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 Специально сделанная для этой квартиры, и это звучит божественно. Сохадзен. Свободная планировка на восточную сторону с экстра просторной лоджии. Какие у вас ассоциации приходят в голову со словом экстра. Ну, лично у меня это просто какие-то сады-симиряды, там, знаете, такие... какой-то нереальный размер. А тут просто оказывается лоджия на 6 квадратных метров, ну это экстра. Дальше идем. Функциональными нишами для системы хранения, они здесь действительно есть. Тремя санузлами, возможностью создания мастер-спальни. Площадь квартиры и стоимость может меняться в зависимости от этажа, будьте внимательны. А конкретно это стоит 16 миллионов 200 тысяч рублей вот так вот заходим в прихожую он называется коридор прихожая достаточно большая шкаф влезет место останется нарядность сотворить возможность будет но у боже что происходит мы идем по коридору в какой-то загигулиной чтобы дойти вообще до гардероба здесь гардероб обозначен да то есть вот можно в гардероб вот так вот обогнуть вот это все но слушайте, с другой стороны может быть это хорошая. Физкультура, вообще, ходьба, она показана для здоровья. То есть даже не бег, а ходьба, а когда мы ходим. Вот скандинавы даже специальную ходьбу придумали с палочками. Можно палочки на входе выдавать и так тыньш пинч тыньш, тыньш ходить. Короче, длинный какой-то коридор, на мой взгляд, неоправданно. Кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а? Ну, ладно, пускай так. Кстати, в этом гардеробе можно хранить какие-нибудь баулы для спортивной одежды, потому что вот у нас уже несколько раз спрашивали заказчики, а где мы будем хранить наши баулы с хоккейной формой, они же огромные, вот, пожалуйста, в, в прекрасная возможность в этой квартире хранить эти баулы. Дальше из этой прихожей мы попадаем в жилую комнату, опять это кухня-ниша, как в предыдущем разборе, тоже кухня-ниша. Я тут сразу хочу вас насторожить, что э, кухня-ниша, это значит, что только... В этой зоне вы можете располагать кухонный гарнитур, дальше за его границы по моему выходить уже нельзя. поправьте меня, если я ошибаюсь, можно ли кухонным гарнитуром по закону выходить за границы вот кухни ниши. Если можно, я бы сделал так, я бы вот сюда вот остров поставил как-то вот, вот, вот так вот сюда вот стол, сюда диванную группу, там кресло как-нибудь расположил. Здесь, понятно, у меня как-то бы телевизор бы сделался. А вот что с этой комнатой делать, пока непонятно. Может быть здесь какая-то перегородка. И вот это вот какой-то закуток для кабинета. Или э, для библиотеки. Или какая-то мастерская для какого-то творчества. Может здесь художник будет жить, и сюда можно поставить какой-то планшет рисовать. Тоже вариант. Но отдельную комнату сделать, не очень хорошо получается, ну как не хорошо, в том плане, что если мы вот так располагаем кухню, вот так остров, то нам ведь надо как-то вход организовать и вот как вот мы будем, как как вот, или маленькую эту комнату делать будем, тогда коридор большой получаем, ну то есть вот если мы стену выпрямим, то мы в зал зайти не сможем, это значит мы вот вот так остров не поставим, надо его маленьким будет делать, маленький это не очень хорошо. А если вдруг кто-то буквой Г захочет кухню вот так сделать, то тогда вход перекроет на кухню отсюда и, и здесь входа не будет. А все из-за того, что здесь посередине стоит несущая конструкция, такая бетонная фиговина, которую мы переносить уменьшать не можем. Вот такая история. Поэтому вот с этой комнатой, ну как бы вопрос, что делать? Вопрос, а можно было бы, знаете, как сделать, можно было бы кухню вот сюда. То есть кухонный гарнитур вот так вот как-то с островом сюда стол как раз в угол где угловое окно сидишь у тебя панорамный обзор и это красиво это здорово а вот сюда вот сюда как раз можно было бы поставить диван большой напротив телевизора и это все могло бы быть открытым единым пространством а вот в эту небольшую комнату можно было бы сделать кабинет кабинет но так делать нельзя потому что Закон запрещает сдвигать кухонный гарнитур на другие зоны. А так красиво вырисовывалось, М -м -м, залюбуешься. Ну да ладно, идем дальше. Жилая комната 18 квадратных метров прям зачет. Кстати, можно поделить ее на две и сделать две небольших кельи. Одну для мальчика, другую для девочки. Ну а что, в принципе, кровать-то влазит, шкаф влазит. Самое главное, чтобы общее пространство было большим и просторным для дружных посиделок. Остается мастер-спальня, идем, заходим, можно и кровать поставить, и шкаф, гардероб, то есть, и вход в санузел 6 квадратных метров, это супер. Кстати, в этой квартире предусмотрен санузел для детей 7 квадратных метров, вы поняли, 7, не как там в предыдущих три как туда что разместить, я не понимаю, а 7 то есть и ванна, и раковина, даже двойная, и унитаз, и шкафчики всякие для хранения, ну просто чудесно, еще и кладовка при этом остается. По-моему, здорово, санузел оставим гостям, а вот здесь еще кладовочка тоже под что-то можно использовать. Кстати, здесь много мест хранения, правду сказали, что много ниж для систем хранения. При выборе обращайте на это внимание. Я имею в виду при выборе квартиры. Потому что мест хранения должно быть много. У нас с вами много вещей. И если вы хотите дизайн, то в квартире должен быть порядок. А порядок это значит все вещи по своим местам. Там в шкафчиках, гардеробных и так далее. Это дает возможность сделать чистое, свободное пространство для творчества. Ну для дизайна я имею в виду. Все на этом, друзья. Ставьте лайк. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как бы вы здесь разместились и какую бы планировку вы сделали. А на этом все. Всем пока. Да пребудет с вами муза и удобная планировка.